Это дизайн-конференц, это радиалог, это ты. Так, давайте как-нибудь да? гуськом-гуськом, чтобы всех было видно. Да, друзья, здравствуйте всем. Традиционная суббота со Станиславом Ореховым у нас. Зачистила я к Станиславу. Зачастила не просто так, а в преддверии подготовки к дизайн-конференции. Немножко по организационной информации. Я знаю, что бушуют страсти вокруг всяких разных вирусных историй. У нас у единственных... На этой неделе будет хорошая новость. <смех> <смех> да, надеюсь, что она вас будет радовать. Дизайн-конференция проходит, будет проходить в штатном режиме. Пока мы работаем в штатном режиме, ничего отменяться не собирается, потому что на данный момент есть отмена мероприятий численностью от 5000 человек. Нас немножко меньше, вот, поэтому работаем мы э, стабильно, стандартно, без каких-либо проблем. Что касается подготовки площадки, да, чтобы вы тоже не волновались, у нас площадка это культурный центр ЗИЛ, культурный центр ЗИЛ работает в подразделении правительства Москвы, это государственная площадка, поэтому нас уверили и там проходят мероприятия без проблем, что эта площадка санитарно обрабатывается, что там есть все меры безопасности для того, чтобы... Мероприятие прошло успешно и удачно, поэтому 4, 5, 6 апреля по расписанию дизайн-конференция пройдет без проблем. Вот, Если у вас есть какие-то вопросы, друзья, коллеги, то пишите, пожалуйста, мы сегодня собрались не для того, чтобы поговорить о коронавирусе, а для того, чтобы все-таки на другую тему поговорить. А на какую, Стас? Вот я не ты заметил или нет, что всю эту неделю в связи с нестабильным курсом рубля, евро, долларов и всего остального какая-то происходит странная ситуация на рынке дизайна и на рынке комплектации. Люди начинают э, очень сильно бояться того, что будет дальше. Вот почувствовала ли ты это на себе, скажи, пожалуйста. Ну пока нет. Пока вот я съездил вчера на один vip объект меня пригласили, вот, там люди планируют вложить, наверное, около трех миллионов евро, примерно такая инвестиция, и, ну, вот, возможно, там будем участвовать. Пока каких-то у нас остановок не было, были встречи на этой неделе, ну, то есть не вижу какой-то особой паники, мне кажется, люди уже, в том числе и заказчики, и клиенты, как-то привыкли и не парятся, вот, но, возможно, кого-то подстерегают какие-то опасности, многие, я знаю, дизайнеры, ну, на самом деле, те, у кого, ну, может быть, и было, значит, не очень хорошо, дальше будет, может быть, и хуже, то есть, если ничего не сделать. А у кого было все нормально налажено, то есть, в целом, скорее всего, подготовились. Почему? Не устаю повторять, что очень важно не какие-то там сиюминутные хитрости, да, а именно отработки навыков. Я, допустим, не беспокоюсь, потому что навыков, которые отработались на данный момент, вполне достаточно для того, чтобы ни в какой ситуации не пропасть, а наоборот, оказаться на плаву. И даже ну, как-то выйти на какой-то... Да, я новые... вспоминаю предыдущий вспом да. кризис, который был. Я тогда был в Таиланде. Мы mm -hmm. жили там где-то, наверное, 4 месяца. И тогда настиг как раз нас в 2014-2015 году. 14, вот, в 2014 году да. был кризис. Что произошло тогда? То есть тоже все запаниковали. Там сначала тогда у многих клиентов подвисли именно валютные вот эти контракты. Но в целом ничего страшного не случилось. Ну, то, то есть, да, где-то что-то не докупили, поменяли кровать там с итальянской mm -hmm. на российскую, но никто не умер, и все хорошо. Помню по ситуации с, вообще, с движением в дизайнерской индустрии. У нас был тогда, даже мы тренинг специально выпустили, антикризис назывался. Mm -hmm. Вот, и все, я вот по э, тем результатам, я помню, что именно активные действия, именно антикризисные меры, они позволили... Ну, как бы очень сильно повысить свои ну, вот эти вот продажи, то есть ни у кого просадки не было, было только у ленивых. И очень много компаний ушло именно с рынка, потому что не были адаптированы, был раздут штат, не было каких-то эффективных способов привлечения клиентов, ну и так далее. Вот, поэтому, наверное, не стоит раздувать штат, а стоит в свои навыки вкладывать. Ну А вот ты говоришь про антикризисные меры, которые были да. приняты у дизайнеров. Есть какой-то их набор, чтобы люди сейчас уже успели подготовиться и что-то уже на начать внедрять, если еще не внедряли? Ну, самое простое, самое быстрое, вот такое правило запомните, это количество исходящих, то есть информационные аут вот от себя, mm -hmm. он очень сильно а, дает положительный эффект. Да, вот опять же по опыту. В прошлых лет, там, 14 четырнадцатом году еще не так сильно было развито там Инстаграм, Фейсбук и все остальное. Сейчас это уже есть у всех. То есть тогда еще там почты пользовались. Сейчас в основном это все-таки социальные сети, мессенджеры, телефоны. Тенденция такова, да, на что стоит обратить внимание. Это количество исходящих, причем любых, абсолютно любых. Это могут быть истории о личной жизни, это могут быть какие-то личные заметки. Система сделана таким образом, что активных они подбрасывают. И еще одна такая особенность, особенность личного бренда тоже сейчас очень сильно влияет в большом количестве фонового какого-то шума, да, у людей нет времени анализировать, и, ну, к сожалению или к счастью, так получается, что люди выбирают визуально интересных mm -hmm. людей, короче, которые не паникуют, да, из-за того, что ой, как все плохо, да, которые… Уверены в завтрашнем дне, да, да? которые не боятся… А, а что это такое у нас? Ушло, да? И которые не боятся вирусов и всего остального, которые работают а, над тем, что могут, собственно, поменять меняют в себе, там, в жизни что-то. есть человек хочет видеть uh -huh. нормального, хорошего человека, адекватного, который счастливый, и он хочет такой человек покупать, вот, поэтому это очень важная часть. А если вспомнить прошлое… Что время... сработало, да? Да, да, что именно… Вот Женя у нас была, Топильская, uh -huh. дизайнер есть, она у нас потом на конференции выступала, у нее uh -huh. очень круто сработала такая технология, у них была квартира, они купили, ну, там, жили, в общем-то, в каком-то микрорайоне, она мы сделали такое упражнение, что нужно было, значит, Одна из стратегий, короче, прийти в, э, в правящую компанию, она сказала, я дизайнер, вот, я буду вас консультировать. В общем, договорилась она консультировать э, клиентов из ее же дома с планировками. Села она с, в субботу... С 9 до часу там могла находиться, потому что у нее дети, у нее там много детей. Да, очень. И все время все больше Четверо больше. или пятеро, пятеро да. или уже шесть человек. В общем, она просто консультировала. Она говорит, что успевала проконсультировать. У нее бы экспресс-консультация была. Заключались они в следующем, что она показывала возможные варианты планировки и спрашивала, ты будешь покупать? Если будешь, то плати. Вот она, а муж у нее занимался ремонтом. И вот они тогда собрали очень много как бы, заказов, очень прикольно было. Вот эта тема сработала, mm -hmm. очень круто. Она потом рассказывала, делилась. Вот. А второй момент, что работает, это свой телефон и их свои контакты. Как делается примерно следующее? Ну, то есть тут надо, конечно, придумать сначала предложение. Угу. А, ты смотришь, какие у тебя были потенциальные клиенты и тупо всем звонишь. Особенно тем даже, особенно страшно звонить тем, ну, кто с... либо кто отказал. Да, да. Либо кто отказал, либо у кого там впечатление о тебе. То есть ты думаешь, что они, короче, обижены на тебя чем-то. Угу. Ну, как, короче, отношения подпорчены. А фокус в том, чтобы вообще всем позвонить и вообще все равно, что эти подумают. Вот, и ты звонишь и говоришь примерно так что мы выпускаем какой-то новый продукт новую услугу то есть мы сделали там делали с вами дизайн и кому это может быть интересно там, допустим ну, хочу у вас обратную связь например взять вот, и просто тупо разговариваем что же по отзывам получается что очень хорошо работает то есть те люди которые выполнили упражнения, да вот это. Оно работает. То есть, оно некомфортное, точно скажу, и много будет оправданий, почему это сделать не надо. Да, и это Но факты и цифры говорят о том, что если ты это делаешь, ты по-любому получаешь клиента. А вот, кстати, по поводу услуги. А есть ли твоя какая-то рекомендация подумать о новом типе услуг вот в такой вот период? Да. Экономической ситуации. Абсолютно точно. Короче, самая прикольная тема – это делать консультации. Угу. Короткие консультации. Экспресс. С, да, экспресс-консультации, экспресс-дизайн. В чем заключается? В том, что вы даете там за две тысячи, например, за 2-5 тысяч какое-то конкретное решение. Это может быть планировка, это может быть концепция. Это должно быть что-то ценное для человека, что он может унести с собой. И фокус заключается в том, что параллельно тому, как ты показываешь это решение, ты показываешь свою экспертность, Просто так оно не работает, то есть это себестоимость, да, как мы понимаем, это не те деньги, на которые там, мы рассчитываем. Но фокус в том, чтобы на этой консультации правильно строить mm -hmm. диалог так, чтобы клиент у тебя заказал. Mm -hmm. Если ты все делаешь правильно, 8 из 10 по статистике у тебя покупают. То есть это технология, это не волшебство какое-то, ее надо отработать, и тогда клиент будет покупать. Классно. Да. у тебя это сработало? Конечно, да, много раз. Да. Это... Я это прям практикую. У меня консультация, вот, допустим, у меня есть, у меня стоит 15 тысяч, а консультация часовая либо полуторачасовая, на котором по сути, я продаю, что надо заплатить больше. А, кстати, многие делают бесплатные консультации для того, чтобы потом хорошо клиента. Новичкам рекомендую делать именно бесплатные, потому что чтобы не теряться, не тушевать, чтобы у вас все работало. Новичкам нормально. Вот, как только вы чувствуете, что можете себе позволить хотя бы тысячу или две тысячи брать, или как минимум сделать так, чтобы клиенты к вам в офис приехали, то mm -hmm. уже можно, ну, ну не в офис, либо, чтобы они к тебе на территорию приехали. Знаете, как можно делать? Допустим, пишешь бесплатная консультация, но приезжать куда-то, куда тебе удобно, чтобы ты мог выйти из дома там в кафе. Mm -hmm. И говорит, что если ко мне приезжаешь, то бесплатно, а если я, я еду, да. Но вообще бесплатно лучше не говорить, mm -hmm. Консультации это плохое слово, ну это мы сейчас как бы да, между да, собой. Да, если бы я был хитрый, да, я бы вам сказал, что узнаете подробности на конференции. Она вам так и скажу. Приходите на веб-блог конференции, расскажу как не бесплатно, да, а как, короче, как продавать бесплатно, но за деньги. Полезная тема. Можем вот такую интригу оставить? Меня да, не проклянут. Я думаю, нет. А еще такой вопрос, потому что ну, кризис это такое время. Мне не очень нравится слово кризис. Вообще, я в него не верю, и считаю, что все это глупость. Я на своей памяти помню их три. Уже. До да, того момента, как доллар был 6, а потом стал 30. Да. Ну, мы совсем тогда были молодые. Я да? тогда покупал себе... Была такая карта за 100 долларов. Я тогда накопил. Вот, чуть ли там не в школе учился да, еще. это прям совсем... 100 Дом. долларов я себе накопил вот с этой бумажкой. Но я успел купить себе 3DFX, а, называется. какой. Это не 3D Max, это 3DFX. Это компьютерная такая штука, которая делала качественные игры. Я тогда в компьютерные игры играл. И мне было очень важна эта штука. Я вот успел тогда на последние деньги обменять и за 6 сколько там, шесть, рублей, шесть с половиной было, да, да. поменял и гораздо купил, на следующий день была балл, ну, короче, я не, ну, нормально, и второй кризис у меня тоже, у меня было тогда много денег, тысяч у меня было долларов, хорошо, что в долларах, я так, да, вот как ты наварился, секрет успеха в чем-то, да, у меня удачно было в валюте, а вот в третий не очень, вот когда в 2014 у меня было в рублях деньги, и мне пришлось из Таиланда, я взял билеты и полетел, потому что я покупал технику и мебель по старому курсу, но я тоже успел. Я быстро сориентировался, я понял, что сейчас цены пойдут вверх, я просто прилетел в Москву и, значит, скупил там, ну там, холодильник себе купил, еще какие-то mm -hmm. вещи, то есть по старому курсу. Ну, тоже выгодно было. Вот. Ну вот, кстати, по поводу комплектации. Два вопроса я созрел, да, пока вернемся да. к самому первому твоему кризису. Во время каких-то таких не очень активных экономических действий люди обычно, у них есть куча свободного времени, и по-хорошему нужно вкладывать, наверное, в себя. Или не вкладывать, потому что обучение это тоже время и деньги. Вот что ты рекомендуешь, если вдруг, не дай бог, ну, кто-то останется там без работы или клиентов будет не так много, они будут не такие как бы, богатые, как сейчас. Ну, вкладывание, я считаю, что типа до миллиона, даже, наверное, до двух, до трех, короче так, до 50 наверное, тысяч долларов имеет смысл лучше всего, куда вкладывать это в себя ну, в обучение. Уже после 50 тысяч долларов ты можешь, ну, наверное, куда-то там посмотреть на недвижимость или еще куда-то. Все остальное – навыки, личные навыки, потому что, ну, сейчас обучиться точно можно. Вопрос, наверное, качества обучения, да, и желания. Обучаться имеет смысл, когда нет денег, либо когда ты… Короче, первая – это тема создания продукта сильного, mm -hmm. да, если ты хочешь работать. Продукт не обязательно это по дизайну, то есть продукт может быть там создание планировок. Вот сейчас мы консультируемся с ребятами, приезжали, у них продукт тоже очень интересный они покупают квартиры старые, не, ну не то, что не ликвидные, а которые застройщику сложно продать. Uh -huh. Это вот э, муж, а жена делает, э, диз, она дизайнер, вот она у нас на дизайн учится, и они вместе получается кооперировавшись, то есть э, муж инвест деятельностью занимается, а она строит, делает там дизайн такой, который будет продаваться. Uh -huh. И они показывали, вот мы сейчас разрабатываем кейс как раз такой, что условно они покупают квартиру, через делают ремонт там косметический. Ну, примерно получается так, они вкладывают около 15 миллионов. Угу. Надеюсь, это секретные цифры. Ну ладно, мы же не говорим, кто, Допустим, кто-то виртуальный, кто-то вкладывает. Давайте цифры я тоже изменю. Окей, 15 там вкладывают, да, делают ремонт там условно на полтора и продают за 20, это за полгода, например, вот так. То есть там рентабельность где-то 25-30%. То есть это уже неплохой бизнес. И под этот бизнес можно привлечь инвестиции в том числе, если ты показываешь кейс, что это работает. То есть не обязательно ограничивать себя только дизайном. А почему это прикольно? Почему это получается? Почему я вообще имею право об этом говорить? Потому что мозг дизайнера и мозг человека, который умеет там студию и систему создавать, ну в принципе и вас тоже, если вы дизайном занимаетесь, у вас уже есть все необходимые задатки для того, чтобы придумать хитрые схемы. Не хватает только технологии. И когда мы говорим обучение, mm -hmm. это не с нуля, ты типа музыки учишься, это всего лишь прокладывание новых каких-то дорожек, каких-то путей, которые ты уже не видел. Mm -hmm. К примеру, ты едешь по лыжне зимой, да, все катались, и ты понимаешь, что где-то можно срезать, но ты просто не знаешь где. А представь, что тебе дали эту карту, что ты можешь срезать. Вот это является обучением быстрым. Примерно так. Mm -hmm. вот, вот эти навыки надо ну, как бы развивать. И, наверное, тоже, я добавлю, надо как-то расширять вообще свой кругозор в плане того, что дизайн интерьера ⁇ это на самом деле такая же... Ш... Вот сейчас ты рассказал интересный кейс, да? Да. То есть это такая широкая сфера деятельности. Бывают экспресс-услуги, бывают там вот инвест-дизайн, бывает там какой-то удаленный дизайн и так далее. Просто нужно чуть-чуть шире посмотреть на вещи. А для того, чтобы шире посмотреть на вещи, что нужно сделать? Свет, Просто... говорят, тебя не видно, я тебя поправлю да, сейчас. Вот да, там да. у нас тут, да, пиши Слушайте вопросы, мы, я не знаю, видим, мы вопросы не видим. Да, на вопросы сейчас к ним Будем сегодня. сейчас, да, отвечать. Так вот, что нужно сделать, чтобы расширить кругозор, Стас? А, вообще, по моему опыту вообще… Надо сказать, прийти на дизайн-конференцию, вот что нужно сказать. 30 спикеров расширения кругозора. Так, теперь твой опыт. Теперь мой опыт. Продукт-плейсмент, я, понимаю, вставляю в наш эфир сегодня. Тридцать спикеров на дизайн-конференции расскажешь о своем опыте. Давайте так, смотрите, самое главное, по-серьезному, если. Да, чужой опыт надо смотреть. Почему? По моему опыту что получается? Что люди в основном, они просто, ну и я тоже, каждый, он просто не знает, что так можно было. Бывало ли у вас так, что, допустим, мы смотрим на что-то удивляемся, ничего себе, как там кто-то делает, а мы вообще так даже не думали и не знали, что так можно. И смысл в том, что многие именно люди не знают, что какие-то схемы какие-то интересные решения и вопрос задача самое главное все эти схемы получить для себя как это сделать свет уже абсолютно правильно сказал что нужно смотреть разные варианты не обязательно их все применять но знать надо знать там 30 схем нужно и выбрать для себя то что подходит кто-то выбирает системный дизайн кто-то выбирает хаотичный кто-то логичный кто-то какой угодно да то есть кто-то там квартиры продает если это их путь. Кто-то делает какую-то систему в, этом самом, в, в интернете. Да? То есть способов много. Важно выбрать свой под свои способности и работать в нем. Смотреть надо все, то есть посмотреть все и выбрать для себя. По поводу комплектации, как ты думаешь, что вот сейчас с этим нестабильным курсом будет? Потому что э, О -о -о. уже с понедельника очень многие поставщики пишут, что ребята все там на, на что-то поставлен стоп, на что-то повышаются цены, что-то привести невозможно э, с Китаем и Италией вообще сейчас непонятная ситуация. Вот как-то ты можешь успокоить нашу общественность и сказать, ребята, все будет хорошо. Но... И что делать? Что делать? Мы уже, в принципе, проходили эту историю, Поднимаются наше производство, и это большой шанс и возможность для наших производственников научиться все делать. Мы комплектовали, там пару лет назад у нас был большой комплекс Москва-Сити, и у нас там была прям задача поставленная заказчиком найти все, все, все, что внутри, только из российского производства. И я лично тогда вместе с командой мы исследовали, Полностью наш весь рынок там 200 компаний у нас было приглашено на проект и могу сказать точно что есть абсолютно все аналоги. То есть, вопросы их доработки сейчас. Я думаю, что если никто не будет покупать там, по 100 долларов за рубежом там, или поставки будут отгружены? Но что делать? Будем, значит, наши покупать. Может быть, хорошо. Ну, хорошо. А вот такой, например, вопрос, как мебель и фурнитура, потому да. что в России фурнитуры нет. Есть да. китайская итальянская фурнитура. И сейчас вот я знаю, что мебельщики столярщики просто воют, потому что поставки задерживаются, у них срываются сроки, ну и так далее. И так далее. Ну, да. а, вот, что, может быть, что-то посоветуешь нашим любимым производителям чтобы они... Фурнитурию, не знаю, как, складскую программу можно использовать, то есть, если у кого-то есть, ну, если у кого-то ну, поставки задержались, но ну, так бывает, ничего страшного, ну, что-то сделать, ну, подождут немножко. Можно, посоветую, поставить языки и ручку какую-нибудь, потом ее выкинуть и поменять на нормально. Да, нормально. Ну, да. как еще? Ну, да, форс-мажор такой. То есть, в целом, конечно, да, производство именно каких-то вот таких вот вещей, то, что заменить нельзя, ты их не заменишь, ну, пока, да, то есть, это дорого, все станки там, все тоже из Европы. Ну, ничего страшного, значит, это все равно же не основное. Основное, что у нас дерево можно делать, покупать. Из мрамора научились делать, да, изделия. там, ну, какие-то вещи, в целом, стол, столы умеют из, этой, из, из эпоксидки да, заливать карагаш. Да. Да, что, да, что еще нужно для счастья. Ну, короче, дизайн, что такое дизайн? ребят, дизайн – это ограничение. Работа в ограничениях – это задача дизайнера, поэтому что тут унывать? Ну, короче, надо быть талантливым дизайнером и искать выход из любой ситуации. Я не вижу вообще никаких проблем. Мне чем больше ограничений, тем лучше, чем, тем изящней, и клевее будет решение, я так считаю. Ой, я помню, у тебя даже целая лекция была, да, на какую-то тему, как э, сделать что-то самостоятельно, когда ты про камин свой рассказывает. Да, да, да, да, да. То есть, действительно, когда у тебя есть. У меня живой пример, туда. И ты начинаешь искать: у тебя глава начинает да, работать. Ты начинаешь искать каких-то производителей, что-то придумывать, а можно там. Как можно так? Да, это, это же интересно. А то ты по шаблону будешь делать и чего. Наоборот. Короче, я с энтузиазмом смотрю, потому что вроде все устаканилось. Раз такой всплеск. Опа, какая-то движуха началась. Да, да, Прикольно. Да. И надо в этой движухе быть первым. Вот. Для этого куда надо идти? Давайте, знаете, напишите в комментариях. Кто, кто знает, куда надо идти. В комментариях напишите. А пока... На «д» начинается, на да, «я» да, да, кончается, пока гости пишут заветное слово дизайн-конференции, да, это 4-5-6 апреля. Uh, вопрос uh, по поводу... Uh, ну, и вообще, ты помнишь, что в каждый кризис uh, крупные компании, сильные, даже не скажу крупные, сильные, компании становятся еще сильнее. Uh -huh. И кризис, он, это такая естественная чистка рынка. Uh -huh. А те, кто, в принципе, был слабый и ну, безнадежный, они просто уходят с рынка. Вопрос такой, ну, может быть, странный, мы не знаем, что будет дальше. Это история, сумасшедший дом там с коронавирусом, какие-то закрывшиеся города. Ну, в общем, это какой-то безумие, но, допустим, есть ли у тебя какое-то интересное решение в плане удаленной работы по проектам? Ну вот, если вот так вот случилось, никто никуда не выезжает, никому никуда не нужно ездить на объекты, вот про удаленку расскажи, можно ли сидеть, сидя в Москве, делать, я знаю, что можно делать проекты во Владивостоке, да. И что для этого нужно делать? Может быть это новый, новый инструмент, коронавирусный дизайн? Ну вот у меня такое предположение, на самом деле, я так ну, удивился, что там и школа даже переводят, и там какие-то мероприятия, большие компании. То есть я считаю, это отличная репетиция да, для вот этой вот удаленной работы. То есть продвинутые люди вот так уже работают все удаленно давно и долго. И вот у нас было лично, вот там у моей компании было три офиса, они не нужны, мы в итоге один вот этот сделали, нам более чем достаточно. У нас тут встречи происходят, ну, кому надо приезжает, а с остальными вот так удаленно. Вот, и это хорошо, потому что, что такое удаленная работа? Это не только, что ты вот сидишь где-то, да, это именно, в принципе, некая дисциплина, дисциплина работы. И если дисциплина работы есть, то можно работать в том числе и в дизайне, все технические моменты уже придуманы. Это только в голове у нас такое, что типа нельзя. И в этом плане и заказчики тоже ну, как бы нормально будут к этому относиться. То есть нет необходимости мне быть где-то лично, да, чтобы проверить, как работает. Можно взять всегда камеру, фотки сделать. У нас таких проблем не возникало, мы строили удаленно, да? у нас там проекты тоже есть. И наши, более того, наши там, ученики, партнеры тоже, кто Учится, работает, многие люди это делают. Уже это, короче, это не то, что какое-то будущее, это, уже это прошлое, для многих Это да, как бы для да, многих да. это. То есть такой вопрос ты мне задаешь, да, типа, а да, мы да, уже типа да, пять да, лет так 5 работаем. Мы ну уже все да. так работают. Нет, просто мне кажется, что это будет такая хорошая тенденция. Ну, потому что все к этому идет, это прав по поводу школ, потому что ну, это действительно онлайн обучение, чтобы дети не ходили друг к другу, не заражали, И это логично, что сейчас работа, операции делают уже, да, удаленно, хирургические, да. Вот, то есть тут тебе там по камере смотришь, а там режешь. Ну какой-то главный человек, который понимает, да, что надо, да, а там да, руки. Да. Ну да, в принципе, да. да. То что он не может вылететь там да, ну, в да, какую-то да. точку или там еще что-то. А, и кстати вот это авторский согласен. надзор. Такая история. Понятно, что удаленно проекты можно делать, это действительно уже все делают угу. и там работают на Кипре делают проекты там. А вот как быть с авторским надзором, потому что многие думают, что все-таки нужно приехать лично проверить, сравнить цвета и так далее. Но ну, цвета, конечно, лучше сравнивать, ну, мы, к примеру, поэтому на цвета там сильно не ставим какой-то упор, мы вот именно на небесный голубой, то есть, ну, как бы, кому это важно, тогда, да, конечно, надо ехать, потому что цвета воспринимаются даже по-разному, да, то есть в разных климатических зонах и так далее. То есть, если ты делаешь упор на дизайн, да, тогда, наверное, имеет смысл, на, на цвет, да, тогда, наверное, имеет смысл э, ехать. Ну, как еще по-другому ты увидишь, ну, если это важно. А так, э, как мы делаем? У нас есть, мы связываемся с поставщиками, по комплектации договариваемся с ними, что они готовят материалы нек, некие, да, соответственно, и привозят ну, нам либо на объект к клиенту, либо к нам в офис. Мы смотрим, подходит, не подходит и утверждаем, то есть так вот. Ну, а если клиенту, вы... Клиенту не надо, это как бы... Нет, клиенту это не надо. Нет, а это, если у тебя объект, условно говоря, там, ну, в другом городе или в другой стране? Нет, тогда мы, ну, вот мы ради цвета не летали, то есть мы, ну, как бы вот, вот так, то есть цвет это не такая важная, там, для нашей, для нашего бизнеса история, да, то есть мы заказываем артикул, ну, а себе хорошо, здесь а смотрим объект. и клиенту говорим, это нормально будет, да. все. А качество? Дальше может прийти, естественно, не А заглянуть куда-нибудь под диваны проверить швы. Нет. Это все делается, ну, что ты имеешь в виду, когда пришел что-то готовое диван или что-то, да, это комплектатор да, делает. Да, да. Это делает комплектатор э, с дизайном на авторском надзоре. Вот, Если это заказывается, то это кто-то должен делать. Если ты удаленно работаешь, то ты, естественно, вылетаешь, если ты эту функцию выполняешь, но эту функцию тоже можно делегировать. Так же, как удаленные обмеры, то есть ты можешь договориться, ну, то есть у нас, допустим, дизайнеры есть практически в каждом городе ну, mm -hmm. знакомы то есть ты просто понимаешь что там у тебя есть ну, дизайнер который там приедет и проверит mm -hmm. какие-то вещи это первое второе есть там ну просто можно заказать отдельный тех, как называть, технический технический надзор да то есть приедет специально обученный человек принимать объект ну не объект а принимать э, данные как удаленный комплектатор mm -hmm. вот это тоже делается если это на месте то тут но вообще вообще по-хорошему э, удаленно лучше всего идут вот честно скажу это у кого есть возможности умения делать это 3d концепция что такое 3d концепция это когда ты делаешь э, планировку и визуализацию как стиль как образ и эту услугу заказывают иностранные клиенты за доллары и евро mm -hmm. это очень круто и ну вот наши там российские украинские специалисты ну, украинские это уже много и долго с этим работают в россии в россии тоже имеет смысл это делать значит э, давать, ну, То есть мы конкурентоспособны точно там с китайцами, с индусами, со всеми остальными ребятами, которые там, с пакистанцами. У нас и цена адекватная, и качество гораздо лучше, и клиенты покупают. То есть я бы, если говорить о заработке удаленном и простоте, то я бы переходил на 3D-концепции. Если говорить о комплектации именно, то все-таки это более сложная история, Комплектация делается ну, больше на месте. Mm -hmm. Так вот прям, чтобы вести удаленно, полноценно, ну, либо по камерам, ну, либо ну, с, до, с какой-то долей такой, как на условности, да? Mm -hmm. То есть, допустим, цвет, ну, как бы, ну, какой-то будет. Ну, либо я знаю, что есть те же дизайнеры, тоже общие знакомые, которые делают проект целиком, а авторский надзор не ведут ну, принципиально по каким-то позициям, но делают очень четкую э, спецификацию, э, все четко прописывают, э, контролируют клиента, консультируют. Он просто сам закупает, и это тоже нормально. И это тоже у всех получается, ну, кто э, не хочет ездить по стройкам. В принципе, это достаточно тоже интересная схема. Так, друзья, мои, сейчас давай еще давайте добавлю, давайте. Еще, один, еще одна штука есть такая, когда ну, в общем, когда клиент сам сфотографирует, да, и присылает, то есть есть технология фотографирования еще тоже mm -hmm. можно обсудить, то есть, когда ты выкладываешь и у тебя есть условный образец какой-то, и по нему фотоаппарат балансом, как бы, ну, делается баланс белого, да, и делается образец какой-то такой, синий или какой-то, который у тебя есть, и там есть, и и так, потом получает фотографию, можно ее как бы сравнить, как у тебя отображается и как оно ну, по факту, то есть можно так. Но это более такой сложный способ, но это в крайних случаях тоже так можно делать. Ну, здесь сейчас очень по поводу цветов есть такая универсальная штука, это колориметр, электронный счетчик цвета, то есть, условно говорят ты его ставишь, он тебе дает там нечто, то есть, ну, сейчас технологии настолько шагнули вперед, что в принципе… Ну, все не это не да, все это можно да. решить. Единственная проблема возникает, когда вот у тебя заявлен там бежевый какой-то там угу. рал, а по факту приходит не тот. Вот это самое сложное, это отследить, потому что человек неподготовленный, он как бы не отследит. У тебя написано в желтизну цвет, а там в красноту пошел. Все, у тебя весь дизайн пошел. Но это такие как бы вещи, которые. Ну и тебе на самом деле, а что ты сделаешь? Тебе скажут, ну вот цвет может измениться. Иди там судись, а у тебя все уже сделано. Но ну, это и при живом... Это и так может да, быть, и да. Это и так В авторском надзоре, да, сплошь и рядом. Да, да, да. Так, друзья мои, сейчас мы перейдем к вопросам. Вопросы, и да. да, и подытожим вот эту нашу часть, что на самом деле кризис не панацея, он только в головах, мне кажется. И а, это прекрасное время для того, чтобы подумать над собой, над своим продуктом, потому что освобождается... Уникальностью. Да, освобождается время, чтобы все проанализировать, поскольку сейчас там от 5000 человек мероприятия запрещены, можно не ходить на концерты и на спортивные мероприятия есть время э, причесать все, что у вас есть. Э, дальше э, наладить всю работу, в том числе и удаленно, если есть такое, такое желание, такой опыт. И, э, безусловно, изучить рынок российских производителей, потому что неизвестно, что будет дальше с евро, с долларом, а российские производители уже начинают что-то делать интересное. Сегодня Сергей Лаша, наш друг и знакомый, да, он сегодня хвастался, что придумал кухню, он открывает дизайнер, открывает собственную ну, как бы, да, дизайнерскую же, кухню, да. не производство, а? он нашел производителя. Да, да, То да, есть по короче, ко Коллаборация, познакомлю. история тоже неплохая. Если вы талантливый дизайнер и хотите делать там мебель какую-то, то, не то не да. разрабатывайте, найдите производителя, сделайте 3D-модель, закиньте ее там на, в биржу 3DDD или куда-то там, чтобы ее пользовались, и подпишите себя производителем, чтобы у вас заказывали через вашего производителя, Там прославитесь и заработайте денег дополнительно. Отличная тема. Но это как раз к вопросу о том, что нужно думать шире и не зацикливаться. Не только да, на этом. Да, а именно смотреть какие-то новые форматы взаимодействия. Так, ну что, про антикризисные меры мы поговорили, про дизайн-конференцию, она никуда не отменяется, будет там все интересно. 4-5-6 на дизайн-конференцию всех ждем, будет круто и интересно. 6-го веб-блок со мной да. работаем. 5-6 да. у нас 30 спикеров, никто не боится. Все Ник приезжают, боится. все... Все Бодренькие, работают живые. как часы. Да. Так, что-то пишут мне. 4999 это по людям. Так, так, так, так, так. Так, друзья мои, какие вопросы у вас есть к Станиславу? по организационной? Пока все вижу только Маша. Вот, вот телефон схватил. Все проходит в любом случае. Пройдет это все. тут. Так, а сейчас по конференции. Спасибо, ждем конференцию. Пишут э, гости. Так, сейчас мы все, чтобы никого не забыть. Да, мы тоже вас ждем. Фраза про ограничение дизайна. Это огонь. Это, это не огонь, это жизнь. Станислав, можно этот ваш список из хороших российских компаний? Есть у тебя список проверенных российских компаний? Да, есть. И даже есть, которые использованы, но он не выдается. Он не выдается. Но это было сделано для компании, этот анализ, они за это заплатили. То есть, как бы, наверное, будет неправильно его в сеть отправлять. То есть, можем вам такой же анализ сделать дополнительно. Короче, это работа, которую оплатили люди... Другие. Да, другие люди. Не вы. Так, дальше. Смотрим здесь. Почему только дерево, эпоксидка и так далее? Прекрасно, со стеклом и светильниками справляюсь. Таст, ты нас недооцениваешь. Это пишет, видимо, представитель как раз российского производства. Да, да, нет, я наоборот сказал, что совсем мы справляемся, и вы, и другие поставщики отличные у нас есть ребята. Есть лоботрез, конечно, но есть и очень хорошие. И задача дизайнера-комплектатора – найти. Да, надо просто поискать. Их действительно много. Мы так делали до 2008-го в регионах, и а потом эта схема дала сбой. Не очень понятно, какая. Это схема по квартирам. Короче, там тема, что это работает в бизнес-классе, потому что там рентабельности есть. В регионах, возможно, там эконом у вас был. То есть, ну, короче, подороже надо покупать, где ремонт будет составлять, типа, условно, меньшую стоимость, чем стоимость, там, ну, гораздо меньшую стоимость, типа, там, 10-15% процентов может быть. Ну, короче, там есть свои показатели, особенности, короче, все нет, работает. все, на самом деле, очень индивидуально, все надо считать, анализировать, что-то, что сработало у тебя, может не сработать на каком-то другом рынке или в отдельно, у отдельно взятого человека, потому что технология, которую ты даешь, она, безусловно, классная, просто нужно, э, ей нужно следовать. Не все могут э, и Первая часть технологии – это сделать анализ, то есть, соответственно, mm -hmm. это не моя даже технология, технология ребят, которые это делали, они мне показывали, что продается, а что нет. И первый анализ – это как раз посмотреть, что продается, а что нет. И если вы нашли, что продается, то можете ли вы это повторить э, с помощью дизайнерских каких-то и сколько это будет стоить. Если вы профессионал, то наверняка вы сделаете это дешевле, чем… Э, короче, вы добавляете добавочную стоимость. Я лично так продавал, у меня была квартира, Лично я ее продал на 20% даже дороже рынка. Вот у меня такая история. Поэтому угу. как бы она точно работает. Потому что я, я, я понимаю, почему люди покупают. Они покупают не потому, что они сэкономить хотят, они хотят жить здесь и сейчас и не в бабушкином ремонте, а в нормальном, качественном дизайнерском ремонте. И они готовы за это платить. Вот, просто такая психология, надо понимать. И это на этой психологии продается. Поэтому задача сделать качественный дизайн вообще надо хорошо работать просто, те, кто хорошо работает с пониманием давай так, свои... да, да, и хорошо с пониманием, знает, что, что ты делаешь клиенту, это, да. что значит количество исходящих в инстаграм это значит, что любые посты любые сторизы, любая дичь работает, просто само наличие любой дичи работает, как ни странно объясняется это очень просто как, скажем, на юблоке дизайн конференции статистику дадим статистику, как работает любая дичь. Да, да, да. А, соскучились, очень приеду, не yeah. бойтесь кризиса, пользуйтесь возможностями обновления рынка, это круто. Онлайн-запись конференции, можно ли ожидать? Друзья мои, в 1525 раз мы повторяем, что а, запись будет, но она будет после майских праздников, а то и дальше. Запись – это не приоритетная задача. Мы тоже думали, вот мы когда а, вся эта ситуация с вирусом и со всем остальным а, стала нагнетаться, мы думаем, может быть, перенести в онлайн формат, может быть, что-то. Но поймите, самое главное на конференции – это атмосфера, это люди, это голос спикеров, это его эмоции, которые, к сожалению, не передаются И фоточки, онлайн. которые вы Можете сделать. Ну, конечно, потому что, поверьте, то, что вы смотрите фоном где-то там, я не знаю, укачивая ребенка или варя борщ, то, что В смысле, вы... почему они там? Да, это как бы не работает. Работает, когда вы сконцентрированы, смотрите на спикера, рядом сидит ваш коллега, и Локтем, это... смотри, как... Да, глянь, глянь, глянь, что за... ничего несет, Либо, да, фигня какая-то, либо точно. Да, и, в общем, это... мы ради этого это и делаем. Если бы хотели сделать онлайн, сделали бы все это онлайн. Поэтому будет но когда-нибудь потом и вообще можете ее сейчас купить в этом году присутствовать не сможем будем ждать запись пожалуйста летом посмотрите обязательно так что что что друзья а сейчас Стас, я тебе задам еще один вопрос так все, все так все так все так так кто нас смотрит и вдруг по какой-то причине не подписаны на наши каналы дизайн конференс что там Design собачка дизайн конференс Собачка дизайн конференц. Вот здесь. Вот Ардиалог, собачка и, и... Станислав, Орехов. Станислав Орехов. собачка тоже туда. Вот смотрите, здесь дает вопрос, и я думаю, что как раз Станислав можно еще раз рассказать про твою книгу. А, где а она, кстати. А... Давай сейчас. Все время убегает у меня Станислав из кадра. Так, мы сейчас еще полистаем вопросики. Все плохо с фоточками с дизайн-конференции, надо все сделать хорошо с фоточками дизайн-конференции. Вопрос хороший, вопрос как искать вообще хороших производителей в Инсте, в Гугле или в Google Картах, в Google Картах. Mm -hmm. Интересно. Google. Какие еще, okay, еще Google. Как можно спросить Даже, еще. Как Найти хорошего производителя. А, а когда-нибудь а... можно будет интересно у Алисы попросить. Алиса, найди, пожалуйста, мне хорошего, надежного поставщика. Будь добр. Будь добр. Я сегодня... Спасибо, Google. Мероприятие. Что... Просто отступление лирическое. В микрофон задаю какой-то... А, собственно, задаю вопрос. Так, сейчас у меня подключится. Задай вопрос дизайнеру, как выбрать надежного строителя. Mm -hmm. И в этот момент у меня включается Сири вот, начинает искать ответ надежный на этот строитель. вопрос: да, надежный строитель. Но знаешь, что сказал? Этого ответа нет у меня. Да. Вот. Поэтому, собственно, вопрос про надежных поставщиков я переадресовываю Станиславу, но в свою очередь хочу вам прорекламировать ненавязчиво вот эту вот книгу, которую у меня есть и которую я сейчас читаю. Да. Эта книга, да, адресована на самом деле в большей степени самим производителям Дорогие друзья, дорогие производители, если вы хотите найти путь к сердцу дизайнера, вы должны ее прочитать, но дизайнер, она очень интересная и полезная, и как раз там написаны все технологии, на что стоит обратить внимание при поиске надежных подрядчиков. Так что, дорогая Мэри Маус 10, пожалуйста, э, приобретайте эту книгу, читайте, пусть она будет, делайте пометки, пусть она будет настольной вашей книгой, и там все, вот это оглавление. Глава 11, как раз таки, поиск поставщиков. Зачитываю типы поставщиков, то есть надо понять, какие типы бывают, разновидности их и чем мы рискуем при выборе того или, или иного поставщика. Вот здесь вот ну, большое количество именно практической информации. Что нужно сделать, чтобы выбрать? Да. Когда ты кого-то выбираешь, ты в любом случае рискуешь, то есть не бывает 100% вариантов. Даже если тебе там кто-то посоветовал, даже если там твой друг, брат родной, зять, сват, кто бы то ни было, лучше подойти к делу ответственно. Да, значит, особенно с родственниками обычно это заканчивается очень плохо. Вот, поэтому с друзьями надо быть очень аккуратным, когда кто-то там рекомендует делать. Не потому что даже они пытаются там вас обмануть, просто новички могут быть, но у них могут быть самые лучшие намерения, но просто они не умеют. Они могут быть не до конца хорошо организованы, а они это делают не сами руками, делают строители. А строителям надо уметь управлять, а это не всегда у них получается, и от, от, от этого конфликта. Короче, что делаем? Очень просто. Есть технологии, опять же, описано в этой книге. Если ты понимаешь, что выбирать нужно осознанно, то надо выбирать осознанно. Что осознанно? Это по некой системе. Угу. И что очень часто делают дизайнеры, они грешат тем, что берут на себя ответственность за поставщиков. Почему они так делают? Они делают это потому, что хотят быть полезными для клиента, очень сильно полезными. Так делать нельзя, потому что мы не можем отвечать за третье лицо. Хотя очень хочется, очень хочется показать себя экспертам, очень хочется себя полезным. Поэтому надо риск э, выбора переложить в любом случае на клиента, но сделать так, чтобы он не обиделся ну, на это. Угу. Как это сделать? Можно почитать и узнать книги на блоки блоке конференции. На самом деле очень просто, как это делается. Ты просто рассказываешь, то есть надо вести диалог, ну, это, это, сейчас это не так просто, это не, не в один момент делается. Но есть, я сейчас общую стратегию сказал: а там уже для каждого конкретного клиента, mm -hmm. для себя, для каждой ситуации дизайнер должен уметь это объяснить персонально. Но общий смысл такой: что есть технологии, следовать надо по технологии. Если ты следуешь по технологии, у тебя будут риски уменьшаться, и эти риски, уменьшение рисков ты продаешь клиенту. Как то, что с этим надежнее, но дороже, с этим менее надежно, но дешевле. Mm -hmm. И выбор брать дешевого, но кота в мешке, либо брать дорогого, mm -hmm. но условно с гарантией. Хотя какие сейчас гарантии? Вот Никаких сейчас, вот, сейчас вот гарантий. Да, нет. да короче, гарантии нет, ты можешь только предложить э, какие-то варианты. И ты должен перейти из состояния, что я за них ручаюсь вот за этого mm -hmm. парня там, mm -hmm. да, на состояние, что мы. Работали, все было хорошо. Наша работа заключается в том, что мы выбираем. Поставщика вот по этой технологии. По, по технологии. И технологии гарантируют результативность там, 95%, например. Если. То есть ты продаешь сначала технологию, и второй ты продаешь свою роль проекта по этой технологии. Вот так работает. Mm -hmm. Не знаю, сложно, не сложно, короче, кто понял, тот молодец. Так, задают вопросы. Спасибо, знаю, что заказать на день рождения. Друзья мои, более того, вы можете приехать на конференцию, приобрести эту книгу с автографом автора. Это, мне кажется, классный подарок на день да, рождения. Да, мы приведем сколько-то штук, и у нас будет да. раздача с автографами. Так, а как называется книга? Книга называется «Энциклопедия дизайна и комплектации». Коллеги, не надо сейчас запоминать название книги, но вы его должны запомнить, Пожалуйста, вот кто сейчас в каждом из аккаунтов, напишите просто в директ, кому эта книга сейчас нужна. прям вот сейчас возьмите, напишите. Мне нужна книга не в комментариях, а в директ нам, вот каждый, любой, любой из аккаунтов. И мам, мы ссылочку. вам в обратку будет выслана ссылочка с описанием, со всем остальным. Вот, книга еще раз с энциклопедии дизайна комплектации Станислав Орехов. Кто на эфире с автографом еще пришлем? Конференция когда, задают мне вопросы? Конфе... Ну ничего, люди, может, только подключились. Конференция у нас будет 4, 5 и 6 апреля, уже через две недели. Да, да, да. Так, нужна книга. Как называется книга? Все сказали, сказали. хочу найти путь. Приду обязательно. Вот здесь вот вопрос про удаленный дизайн. Это только при наличии большого опыта офлайн. Как наладить вот эту структуру? Ну, лучше, удаленный да, дизайн. лучше, чтобы был опыт. Потому что, если опыта нет, ты не понимаешь. То есть, ты не можешь управлять тем, чем ты не умеешь. Поэтому да, конечно, если ты только начинающий, я бы рекомендовал давать либо консультации, либо делать до стадии идеи. То есть очень много клиентов, которым не надо полностью реализации, а им нужны именно идейные составляющие, без детализации. У меня вот даже, ну, лично у меня есть знакомые, которые просили меня помочь с дизайном. И, ну, допустим, там вот есть ну, молодой человек до да, моего возраста, там мой знакомый, он купил себе квартиру в Сочи, а комплектацию у него жена занималась то есть я ему помог придумать как бы идею дальше они взяли картинки и говорят ну да мы истратили там две недели но мы проехали по всем там леурам мерленам там океем mm -hmm. все по пособирали и фотки он мне потом показывал ну получилось очень прилично то есть как бы не надо недооценивать э, разумность э, наших э, замечательных клиентов, да, клиентов. Да. то есть в целом можно не, не все колхозники, получается очень неплохо. Поэтому такая услуга тоже есть, она востребована, и не надо себе, себя от этого считать там, полудизайнером каким-то. То есть нет такого критерия, что ты планировку сделал, значит, ты не дизайнер. А вот декор сделал, ты дизайнер. Нет такого. То есть так, такие звания не раздают нигде. Да, согласна. Так, друзья мои, давайте вот у нас уже осталось время на несколько вопросиков. Так, мы их можем задавать, я сейчас в трех аккаунтов смотрю, вроде бы, про, только про даты вопросы, про конференцию, про все остальное. Стас, давай тогда в завершении расскажи, пожалуйста, о чем мы будем говорить на веб-логе, потому что... Достаточно большая задача перед тобой стоит, это структурировать все два дня, 30 лекций дизайнеров в единую систему действий. Вот что мы там будем делать, потому что на самом деле, кстати, коллеги, кто хочет еще попасть на веб-блок, у нас есть для вас не очень хорошая новость, цены поднимаются с понедельника, и билетов осталось не так много. Вот. Поэтому, пожалуйста, торопитесь. Так вот, Станислав, что у нас будет на веб-блоке? Ну, на на блоке у нас в этом году да, мы планируем дать именно систему, полную систему по, ну, не только, скажем, как это делать, как развиваться а с точки зрения там, создания студии. Мы очень много про это рассказывали и давали, то есть в этом блоке тоже, естественно, будет, и обобщение тенденций тоже будет. Но самое, что основное хотелось дать, это именно полную стратегию ну, как, по навыкам, да, какие они должны быть и как их стоит развить. По навыкам упаковки продукта, что такое, что такое качественный продукт, который покупает который можно дорого продать, что такое продукт ну, в плане, как он должен быть презентован, да, как общаться с клиентом, чтобы этого, как вести вот, то, что мы сегодня говорили, как продавать на консультациях, потому что на самом деле на консультациях продается два типа. Это эконом и премиум. Очень хорошо продается, да, как ни странно. Вот, бизнес там больше ну там в принципе все понятно ты можешь там хорошее предложение сделать и по e-mail согласовать а вот с консультациями с правильными продающими происходит именно на эконом и на премиум сегмент вот ну я много именно премиум так делаю mm -hmm. поэтому вот это тоже обсудим то есть собственно как больше зарабатывать и разберем получается вопросы по организации делегирования очень важны то есть, очень многих волнует вопрос как Сделать так, чтобы стиль остался твой, что клиент приходит к тебе лично, да, и а как ты будешь делегировать? То есть делегирование это не про то, что ты получил заказ и его спихнул, стал менеджером, вообще не про это. Mm -hmm. Делегирование нормальное, настоящее, это про то, как у тебя есть некий твой продукт и ты его транслируешь наоборот, ты как бы множишься, да, это вот как твое видение ты транслируешь за счет других людей, при этом они тоже получаются счастливы, ну то есть вот такая тема и остаются ну, далее. Всегда. Он тут подключился к нам по-английски, да. С, по -английски. По -английски, да. следующий раз. Sorry, it's impossible. We, we, we don't speak English. Uh, may, maybe next time, and next year we, uh, make, we make, our... make our conference in London. Вот in London, ok. You can buy uh, tickets on <laughs> right now. Right now, for the next year, please. Так, 1987 год. Сейчас, подожди, может, он купит, да? Tickets on the website, please. Design conference. Point.ru Так, какую систему для управления проектов вы используете? Мы используем систему управления проектов Basecamp. Но она не такая популярная, я думаю, но мы ее используем. В принципе, для нашей последовательности работы, неважно, какой системой пользуешься, важно именно логика. То есть самое ключевое – это логика. И второе, что важно, почему у многих не получается внедрить систему, что внедрение системы, оно как бы важнее, чем саму систему. То есть заставить себя и сотрудников следовать правилам может быть даже сложнее, чем правила создать. Это почему, mm -hmm. что, ну ты просто… Вот, вот можем ли мы? Типа в этой книге все есть, вообще все. Вся технология комплектации, да, скажем, зачем покупать курс? Ну, потому что тут ты как бы прочитал и ты не понял. Ну, то есть ты, ты, ты понял все логикой, но как это применить в жизни для себя, ты можешь не понять, потому что у каждого индивидуальные какие-то вещи. Поэтому как бы на курсе или на внедрение очень важно, ну, именно как ты это внедряешь. Поэтому система удаленной работы тоже не так важна, какая она, важно именно внедрение. То есть вот этот правильный вопрос. Мы используем Basecamp, есть мегаплан, у нас вот э, Илья Смирнов, мы с ним как раз встречались по этому поводу он разработал именно в мегаплане все это занес В Битрексе ребята работают геометрии по-моему ну, то есть Системы бывают разные, абсолютно все равно. Главное – логика и внедрение. Есть самая простая бесплатная, которая просто, коллеги, если вы хотите начать внедрение системы и понять, во-первых, есть тупо Excel, а, а во-вторых, Trello. Попробуйте, это бесплатная система. Она совершенно, хвалили, да, хвалили, да. Она простая, она, очень, она такая симпатичная, дизайнерам понравится. И начните с этого. Дальше уже а, разберетесь. Сейчас. Самое главное в системе, короче, это распределение ролей, кто что делает и где зона ответственности. Вот это самое важное. Если ты это прописываешь на бумаге, там в Excel, Word, где угодно, это уже полдела. Второе полдела – это начать этот самый, уже внедрять, ну, как бы с людьми. И там 5% – это всего лишь оболочка. А вот, кстати, что делать с сотрудниками, которые отказываются… Выгонять. Выгонять ничего страшного в этом нет выгонять полностью это нормально то есть более того когда ты начинаешь внедрять и те люди которые помогают тебе организовать систему чаще всего не могут по ней работать потому что они привыкли они помнят как было по-другому вот и чаще всего с ним придется прощаться ничего страшного вообще в этом нет зато когда ты берешь новых и говоришь, мы работаем так так здесь заведено все идеально становится то есть это ну кто саботирует ну не нужно но, естественно, нужно предупредить заранее, там сказать, что, ребята, мы перестраиваемся из хаоса, мы идем в систему, объяснить, зачем это надо. Кто не с нами, Кто не с нами да, не у вас давай. есть возможность, там, типа, в следующем месяце уволиться, и все, если у вас там не постоянно работают. То есть, ну, извините, ничего, то есть, мы, мы идем этим путем, то есть, в какой-то момент, это нормально, абсолютно, ничего страшного в этом. Да и вообще, увольнение, это не приговор же, это самое, не расстрел себе. ну, пойдет в другую компанию, или сам свою организует, какая разница? да. Так, Тrello отлично работает, давно пользуюсь, здорово. Тrello Tre используем слишком просто, слишком просто. Да, тут прикрутил к Тrello программу. А, ну вот, слушай, всем нравится Тrello, поэтому да, давайте. Uh, Я сколько? не пользовался, но знаю, что пользуются. Да, очень удобно. Мы начали, для меня слишком тоже просто. Мы пришли на Мегаплан, то Штрелы, ну как-то. Ти-ти-ти-ти, все равно как-то несерьезно. Ну, да, Мегаплан рекомендую. <соценно> да, но у меня плюс еще привязка к телефонии, в общем, там все сложнее. Поэтому а для дизайнеров, кому там что-то просто, кстати, мебельщики даже пользуются. Вопрос, то есть можно дизайн-борт сделать как идею? Это, видимо, к вопросу каких-то экспресс-дизайн-решений. Ну, а, диз... Сейчас, дизайн-борд дизайн – это что имеется в виду? Как… Это самое… В, в электронном виде или в реальном? В электронном виде можно, но как бы… Ну, а что это? Это концепция, например, да, как техническое задание. Ну, типа такой, а такой, вот в живом такой. виде, если у вас вот эти вот всякие есть ну, объектики, да, допустим, вот ты показываешь, у меня такой кирпичик, то есть дать потрогать – это тактильное ощущение, mm -hmm. это очень хорошо, то есть то ну, европейские дизайнеры так работают, они мудборды делают. То есть, это очень как бы продает хорошо. То есть, использовать это не столько там... То есть, это делают, мне кажется, для того, чтобы там согласовать что-то, как бы нормально и так как будет, бы, ты можешь это на визуализации показать, а дать потрогать и чтобы человек принял участие, да. как бы тактильное ощущение, что типа я причастен к этому. Угу, абсолютно. Мегаплан изучают, там и так-так-так, так-так-так. Привет, Стас, тебе кто-то Привет. Привет. Да. Привет! Так, ну что, друзья мои, давайте закругляться потихонечку. Тогда что, Станислав, подытожь, пожалуйста, и пожелай нашим сегодняшним слушателям в субботу вечером, которые решили что-то изменить в своей дизайне жизни послушав наш прямой эфир, что делать дальше? Приходите на дизайн-конференцию 4, 5, 6, если вы уже купили билет, то увидимся, если не купили, то прямо сейчас, когда смотрите запись, приходите на сайт designconference.ru, оформляйте билет, выбирайте удобное место, приходите и увидимся на дизайн-конференции. Отлично. Друзья, внедряйте, приходите, пообщаемся, послушаем интересных спикеров и получим массу удовольствия, несмотря на всю ситуацию, которая пытается нам испортить это прекрасное событие. Все, мы с вами прощаемся со всеми с раз, два и три аккаунтами, увидимся живьем уже 4-5-6 апреля и надеемся увидеть вас всех, чтобы вы все были с нами. Спасибо, Света, до новых встреч.